Да, ну что, перейдем к классическому репертуару. Это была размин, как Да. Я сегодня дождь, пойду бродить по крышу, трусывать панель полоскать. В трубах тарах, дети, никого не слышать, и никому ни в чем не уступать. В трубах тарах, дети, никого не слышать, и никому ни в чем не уступать. Самым смелым, самым робным вузом сам собой, разноцветным синим рыжим, белым радому открывшим от рекой. разноцветным, синим рыжим, белым радому открывшим от Я сегодня дождь, и я ее поймаю за целую золотую прячь. Захочу до самого трамвая, буду платье плотно прижимать, Захочу до самого я буду платье плотно прижимать Я сегодня дождь уйду походкой в Алты Перестану высыхать А на утро свежие фиалки Кто-то поможет прокровать. А на утро свежие фиалки кто не поможет прокровать